Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и хочу поблагодарить вас за то, что вы активно участвовали в жизни моего канала в течение этого года. Мы с вами восстановили всю мою аналитику и так далее на прежний уровень и даже улучшили его. Я познакомился с огромным количеством новых ютуберов, новых людей и новых подписчиков. За что спасибо именно вам. Для 2022 год должен быть еще лучше и еще более интересным. Лично от себя хочу пожелать вам счастья и здоровья, а также всем ютуберам набрать больше подписчиков и развиваться и расти, и только расти. Ну а теперь давайте к своему видео. Насколько я понял, прошлую часть данной рубрики вам понравилась, и мы выяснили, насколько богат сосед. Но я пропустил один момент и оставил его на следующую часть, ведь этот момент не из реальной жизни, это дом из третьего акта, который является столм главного героя Наникорота. Сегодня мы посчитаем, насколько богат сосед из третьего акта и сколько стоит именно этот домик включая все имущество в целом железную дорогу и даже собственный лифт присаживайтесь в обещает обещать быть интересно итак начнем с того то, что мы даже не знаем сколько стоит сам участок и какое у него расстояние и я решил померить участок с помощью коробок как бы странно это не звучало я взял коробку и взял среднее значение коробки а именно 30 сантиметров Дальше я сложил все коробки и получил расстояние 16 на 16 квадратных метров. В общем, это 256 квадратных метров. А стоимость такого участка где-то в Подмосковье 2,5 миллиона рублей. Итак, идем дальше. Будем идти постепенно. И сейчас я скажу стоимость автомобиля. Стоимость автомобиля в целом я озвучил еще и в прошлой части. Кстати, кому интересно, прошлая часть будет в описании, в закрепленном комментарии. Стоимость данного автомобиля, а именно... А именно у Тадора находится Кадивака и Карада 1953 года, стоимостью, стоимостью 3 миллиона рублей. Уже сейчас его участок и первоначальная машина оценивается в 5 миллионов. Ух, и это только начало. Мы еще не посчитали эту громадину и не посчитали даже лифт. Черт возьми, там такие суммы, вы просто закачаетесь. Итак, давайте начнем с того, что дом соседа это 12 12 метров. Вообще, это точно так же, только, к сожалению, данный фрагмент не записался. 12 на 12 метров. Очень даже неплохо. Итак, в этажу данный дом в 6 этажей. Но, важное примечание, каждый этаж 2,5 метра. Не спрашивайте, как я это высчитываю. все понятно. У нас есть коробки, и у нас есть много времени, насколько я понял. Итак, мы высчитываем абсолютно все этажи и так далее. Получаем дом размером. Так мы получаем 7 этажей по 2,5 метра. Достаточно простой математикой мы высчитываем то, что то, что весь дом 17,5 метров. Но ну, это если не учитывать мельницу. А вот сколько высоту мельницы? За данным вопросом я обратился в браузер. Ну и браузер дал вам ответ, что высота такой мельницы это восемь метров. Но чтобы у нас было все сопоставимо, уменьшим ее в два раза. Потому что это не полноценная мельница, а только вот эта вот часть. А, итак, получаем 119 в в метров. Итого общая высота дома, включая в мельницу, 36 метров. Ни хрена себе. Итак, сколько может стоить такой дом? Можете... Ваши догадки можете написать в комментариях. Но я скажу то, что он стоит 70 миллионов. Вы такие. Да, 70 миллионов. Объясню, почему такая стоимость. Ну, Во-первых, каждая комната дома по-своему оборудована, То есть, там есть как и обычные комнаты, так и вообще непонятно что. Скрытые пароходы, замки, двери, решетки, акула, даже вода собственная. И реально 70 миллионов. Нифига себе. Ни Нифиг вот так-то он живет. А мы не почитали еще две вещи. Это лифт и э, старые любимые американские горки. Средняя стоимость лифта с полной установкой 2 миллиона рублей. И, я скажу, нехего так-то построить лифт все домой. Но мы еще не посчитали американские горки, и сейчас мы их посчитали. Ну и средняя стоимость проведения таких работ равняется 5 миллионам рублей. То есть установка и так далее. 5 миллионов рублей. И вагон еще за 2 миллиона Итак, вот и вся стоимость дома. Вот общая стоимость будет у вас вот тут вот. Ну, и всем спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Счастливого вам Нового Года и всего наилучшего. А с вами был я, Вули. Всем удачи!